Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Сегодня у нас э, обзорчик циферблата бесплатного, пока успевайте, проходите, от Венской студии, от Томаса. Циферблат для любителей минимализма, так скажем, да, и э, в то же время качественного, качественной работы. Вот так выглядит режим AOT, или экран всегда включен на данном циферблате. Также он, дорогие друзья, выглядит воочию. Смотрим, что у нас значит, здесь есть. Ну, как вы видите, он аналоговый. Также здесь есть внизу цифровое время, шаги, день недели, число месяца и заряд батареи. Сверху у нас вот такой вот типографика, да, пройденного в Samsung здоровье. В моем случае это 10 тысяч шагов. Вот так сделано. У нас есть два ярлычка. вот здесь делаются. Туда можно добавить все, что вы в принципе хотите Давайте теперь пойдем по настройкам Данный циферблат временно бесплатный Поэтому проходите, скачивайте и наслаждайтесь Первое, это у нас цвета Здесь есть несколько цветовых решений, они все смешанные Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 цветовых решений Далее, что у нас есть Здесь у нас идет значит, фон Смотрите, фонов тоже несколько есть, просто черный, еще вот здесь такой, еще вот такой черненький, да, вот так красненький и еще синенький. Все, поехали дальше, в данном случае у нас появляются циферки, либо вообще все убирается, в том числе вот здесь надпись, смотрим. Вначале она есть, ее можно совсем убрать. Либо сделать еще вот такие вот цифры. Ну и дополнительные настройки. Это два, две две которые мы можем настроить. Погоду там, будильники. Но, ну, как видите, погода не будет показываться только по тапу. Вот, допустим, я сделал погоду и нажимаю. И только после этого я могу увидеть погоду. Так же, как и здесь, мировое время у меня стоит. Вот такой циферблатик. Пожалуйста, проходите, скачивайте, пока он бесплатен. Вообще он смотрится достаточно хорошо. Пока.